Как-то раз я подъехал к дому на своей гетто-короле. Мы стреляли из нее каждую среду. Я увидел золотистого ретривера, просто отдыхающего у меня во дворе. Ни поводка, ни хозяина. Моя реакция была, я должен его погладить. Поэтому я вышел из машины и стал подходить к нему. Когда я подошел слишком близко, собака напряглась. Я тут же остановился. Потому что мой разум давал мне понять, что эта собака может быть потенциально опасной. Он поднялся и стал в позу. Поза, которая значила, что он очень хочет попробовать на вкус свою полуазиатскую добычу. Этот пес не был худым, крупным, высоким. Этого достаточно было, чтобы испугаться того, что... Вы понимаете. Мы оба были в ступоре. Смотрели друг на друга, как два ковбоя. Я почувствовал, что если я сделаю хоть шаг, он набросится на меня. Поэтому я начал медленно напясться к машине. <связывающие> Собака начинает бежать на максимальной длинею скорости на своих четырех лапах, как настоящий зверь. Конечно, конечно... Сна... Конечно, я начинаю бояться за свою жизнь, и бегу к безопасному месту в моей гетто короли. И задыхаясь, мне удалось запрыгнуть внутрь на переднее сиденье. Он начал ходить назад вперед возле машины с агрессивным таким видом. Через пару минут он все-таки ушел. Ты думал, это все, чувак? Нет. Две недели спустя родители уехали и попросили меня поливать растения так как самый лучший сануля в мире. Я решил пожертвовать своим важным геймерским временем, выйдя впервые за долгое время на улицу. Я начал поливать цветы. Время шло. Я просто пытался вспомнить слово песен, которое слышал очень давно. И тут святые кальмары! Кажется, пришло время бежать. Бросив все то, чем я занимался, я побежал. Я был напуган и еле дышал, но я выжил во второй раз. Да! Ты думаешь, это все? Спустя еще две недели, ночь. У меня было задание нарисовать волшебную карту по заказу одного фаната. И тогда я подумал, а куда я делал свои краски, которыми я пользовался еще в колледже? Когда я обыскал весь дом, я подумал, что они могут быть в гараже. Так что я решил проверить. Абсолютно тьма. Мне показался какой-то шорох. Я такой... Наверное ветер или типа того. Не угадал. Я инстинктивно закрыл дверь. Что это за скример? Эта собака сидела в моем открытом гараже всю ночь в полной темноте. Что ты вообще делаешь? Что тебе от меня нужно, пес? Кто хороший мальчик? Кто хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Я тоже могу бы немножко погладить.